у меня вроде запись пошла Ой, о, Женька за ну, может... да, нет, ты не... не зашел? а, здесь тоже а шутить. Шутить. можно, можно шутить. да, нельзя можно я предупредил, я быстро я знаю я заканаться в льд ничего, а где а я ни за кого не зашел. <связать> Все, меня выкинуло. Где а тут комната слышишь? <связать> Стриптиз <связать> холл хоррор какой-то. Стакомната морал да? Это кто прыгает, Танос? Я. А, Коля. Ой, че тут? О, нифига, одинокий человек, человек пол. Ну а ты чего хотел? <связать> Да, видишь? Чуть-чуть. Где же это падло? Может быть. Не понял. Почему ну, не должно быть, не? Пожалуйста. Я не ну, знаю, что здесь есть. Да это тоже так кажется. Найти не могу. Ой, не такая комната. Не, ну я О, нашел мушку, наш мушки. Боред какой-то. Ну, нихуя не нашел. Где же ты, демон? Моего у нас кидаемся заметно. Ты где? Я тоже, наверное, не знаю, бега прыгнул. Вообще заблудился, по-моему. Вот, тут что-то есть. Я же вижу. Я вас собой вижу. Не хочешь за таносом понаблюдать? Дел. Ни хера. А так можно было? Блин, я только две беспонтовых нычки нашел. Каман, дайте, дайте, дайте. Дайте мне пролаш. Рад ты в губу раскатал? Я это ученик уже был. О, я нашел беспонтовую нычку. О, это. Димка, твое место. Название. Где? Вот здесь да? Там алкашка? Что ты не понял? <решил> Рядом ТОП Не понял Серьёзно? Это ПАК? <сосмотра> Видишь, <можно. реш> Я на тебе сижу. Я, <соцентрические> <сон. соцентрический> Я на улице. Видел свой плакат здоровый? Я на нем. Анас, Аранус. <соцентрический> Анас-Анас. На улице, вот где самолеты, вот это вот вертолеты, машины. Вот тут твой плакат. А, а, а, здорово. <сёк> здорово. Здорово, здорово, здорово. Ч ⁇ ты? Я сразу менялся. Я <сёк> <сёк> что, на дебила похож. Эй. <сёк> Эй. <сёк> <сёк> Расскажи, покажи все, да? У меня есть. Спидермен. Ты чё, больше что, больше не Что-то химическое должно быть, не? Карту такого не было, наверное, взяли. О, метку поставил. А? А? Ты говоришь? Кого позвать? Нихера, ты что-то нашел? А как я сюда попал? А как вы должны... А у нету, А, вы есть. А, нет, нет, нет. а, нет, нет. человек -поук. Я даже не, не, не, не, не надо, да я, за я же все, не, не, все без понятия Ноги сломался, ты Дима нашел. И вообще, да? Как, <смех> как не <-нибудь>? Беспально, да? <смех> И что, ты сидишь, наблюдаешь. <смех> <смех> <смех> Все игру я играю. <смех> так каждый раз будет бронь внимание врачей я сам не знаю тему. короче, нычка. Надо. надо линять. <свистит> О, у меня залагало. Я даже не запомнил <свистит> это место. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> не надо, не, не запоминай. следующем <свистит> следующий мне клевку. <свистит> Что? Что там нычки ищет? Ага. попал. Случайно. <свистит> <чайник>, <свистит> выход нашел. Он тоже Он прикольно ты лицо. Хотя опасное место. Он наверху. Он должен быть я отвечаю. <связь> так фай, нычки и находятся, фай. да? Где ты падал? падал, падал. <связь> <связь> Обычно спорта. всегда спорта. тут есть нычки, да? Да! <связь> О! <связь> что есть? Нет? Ну, такая банальная нычка <связь> Кстати, тут, тут обувь, видишь? Пореза <связь> Оля, кто еще <связь> Я Я вы, не играет? банальная да такая нычка естественно что там что будет вот здесь он где-то рядом походу в эту херню залез любой да нет тебе пизда Это как так? Это как так? Дима, это как было? Что такое? Что за бани? Чего? Ну все, мне писец. Протонуда, протонуда. Пробежай за пределы. За пределы нельзя заходить, да? А, ну, видимо, там еще один. Вот, можно, у нас середина, наверное, нет? Нет, сюда нельзя. Видимо, еще один телепорт. Че, патроники его побегать? Да, блин, уже день, секунды, так что все, мне надо патроники. А, вот так вот серьезно? сюда решил? Я там бегал вогнуть тебя. А. Что, Коля, ты маньяк? О. Давай нет. Я кто? Спидермен. Давай камень ножницы. Я помню. КМН. Ну, что? На Т. На Т". Т, нажми. Т, нажми. Т нажми, Ой, на Я. Ну, я". я". ну, после Т я идет. Н русская. Во. Давай, Давай КМН. Раз, Раз, два, два три. М" М" М" М", М", М", М, М, М, М. Давай по новой. М". А, а, чём Раз. а, а чём У меня М. Раз, два, три. Я N нажал. А у меня бумага. А у меня камень. Блин, давай по-новому. Раз, два, три. Не то нажал. Я N нажал. Я тоже. А че всем N? Ну, N я и говорю. У тебя K. У нас камень. Ну давай, Жека, с тобой. Давай, -то просто -то, я, была. Тобой, я была. Давай, с тобой, Жека. Раз, два, три. <сёк> Хотел нажать, <сёк> чего Она не нажал? А? Э, <сёк> Короче. <сёк> Короче. Ну, у меня камень. Ну, у тебя ножницы. Давай, Женя, ты. <сёк> а он мою нычку видел, так интересно. <сёк> да я не запомню. Не запомню, точно? Да я не помню. запуск надо печатать Нет, 600 не Давай. Давай, Ты думаешь, я их Закержу, что ли? Я их не покажу. А, не надо. Он уже сам начал знать, Я такой Ну, это где я сейчас? Да <Ranching> <sag> <NE2> Я не видел мою нычку, я уже не заныкаюсь от него там. Да я их не особо запоминал, честно. Я завис, слышишь? На яблоке. Руки. Я вахер, я на яблоках зависаю. Чей-то персики, не знаю, что это. Ой. Это вообще читерная нычка. Че тебе, ну, на... тебе тут надо спидерных? <laughs> О, нашел. О, нихера, тут нычка в нычке, нычка, нычка. А я уже всей а а Слышь, тут по всей, по всей хате можно бегать. Да? Да. А -а -а -а. Только, короче, потом отсюда не выберишь. А нет, вот еще... Японский... Е... А я вылез нечаянно сделать? Что, найдёшь, не найдешь, не бывай по братски. коша кули могут могу спалить. Не надо, <не надо>. <свист> <свист> <свист> это, же... это же ему еще догнать а? а не надо меня. не Я не знаю, я, я не вижу. На центре его нету. Я где? Короче, в складу где человек получается? О, он на центре. Он в, комнату. Он в комнату пошел. Какую? А не знаю, вон а он. Сразу. Вон он, Со стеклом. На втором, на втором этаже, короче он. он. На первом, да, прыгаешь. А Коля это беспонтовая нычка, он ее знает. Я бы ко мне лучше залез. может что там что-то есть? Как можно не запрыгнуть? Вот сюда, сюда, сюда. Кстати, все возможно, что они заметят. Женя, ты чего меня не слышишь? Выйди на центр. И со всех комнат выйди. Здорово, здорово, здорово. Как ты туда попал? Иди назад. Сюда. Да, вот сюда, вот сюда. Вот в эту комнату не туда. Пишем, он, Будка. Телефон видишь? Угу. Здорово. Сюда прыгай. Вот тут смотри до упора не доходи а, я знаю. Ну, если хочешь я знаю. если хочешь иди сюда покажу получили ну, по очереди потом тут снизу а это я знаю вот так а чтобы выйти короче вот сюда не совету там иди сюда вот здесь Ага. Там, Там выход, да. Вот здесь, здорово, братан, здорово, да? Здорово, братан. Мы сверху. Куда? у у он дурак пугаешь ай, меня. Отстань. Ладно, первый раунд за ним. Да, да, да. Вчера ему фортануло. Быловать, Ну что ж. Ничего нет? Это парень. Тут по-любому нычек еще нахера, Да по-любому, по О, а тут можно ее зрели, да? Смотрю. Такая тишина. А да не ты вышел? Не говоришь, а? Значит, ну, если честно, я тебе обосрался. Чуть не обосрался, ага. ага, ага. подбил поменял он прям перед моим я лицом появился. Ох, блядь. А, Димон, ты вот сюда виду, туда, телепортировался, телепортировался же, peaceful, да? да? Сюда. ну. если он это еще знает? Да. Ну, жопа, тогда. Кстати, за что я нашел. ничего себе. Женя, выйди на центр. Иди из этих коробок. Нимка, наверх Я еще выход не искал. А Нет, я смотрю, Нет, здесь залезть нельзя. А, все, сюда нельзя, да? Я пытался. Угу. Может как-то его обход. Слез за танусами. Слез за танусами. нет? Вы мне кажется долго будет её, да? Да, да, по за полосчик. я да, а ну тут да выход пугает в этой катке я вообще проеду вот э. там самая банальная нытика угу. а можно? что? а обижно, засадно если а нахер сейчас прыгнуешь, то отсюда вылезти не нельзя куда? А можно? Не, можно, можно, можно, я отсюда вот убирался. Кажется, это вообще читерная нычка. Ну да. О, Марк задак, вот зашел. Зачем ты метку ставишь? Кажется, это ящики не просто так стоят. Как нельзя, да? Может, это, как это можно? Я тоже пробовал. Туда можно. Ты нет? Mm -mm. Можно вот так чисто и даже не заметит, свой А, ну я красный. Видимо, видимо, Видимо. Ты решил туда залезть, куда я подумал? Ой, Ой, она ты пыхнула? Куда? В террасе. Ты Он на видном виден. месте сидел у него. Меня надеюсь, не видел? <свяк> Он прям на тебя смотрел. <свяк> <на> <свяк> Сколько времени там? <-то? свяк> В любом случае, да. <свяк> пашка пашка есть <связывая> <связывая> да я понял ну что Вот теперь она же не вышла ну ладно